Приветствую вас, друзья! Меня зовут Николай Котин. Я являюсь основателем обучающей системы по привлечению партнеров. И в этом видео мы разберем, какие новые введения появились в маркетинге проекта Argos. Маркетинг сам не изменился, но очень интересное появилось дополнение, которое увеличит доход партнеров на 300 процентов но давайте прямо сейчас сначала разберем полностью весь маркетинг чтобы вы понимали как он устроен как здесь можно много зарабатывать и какие нововведения у нас появились в проекте argos 4 вида маркетинга это предварительный основной премиум маркетинг и вип-маркетинг разница между ними это стоимость входа. то есть на самый дешевый 0.3 Уровень стоит 0.00625 эфира. И самый дорогой это уже VIP 10 уровень 129,6 эфиров, 129 эфиров. То есть здесь уже внушительная сумма, но разобрав сейчас данный маркетинг вы поймете, что до этой суммы в принципе можно дойти. И сейчас мы разберем на основном маркетинге. Дело в том, что предварительной совокупности стоит недорого. Стоимость эфира вы сейчас можете посмотреть в интернете, потому что она всегда меняется. И сейчас мы именно разберем основной маркетинг на примере. Многие знают, что смарт-контракты все похожи друг на друга именно маркетингом. И немного отличаются, но суть у всех практически одинаковая. И в принципе у Argos а такая же модель. У Argos а просто есть дополнение, которое увеличивает доходность всех участников в тысячи раз. Не в 10, не в сотни раз, а именно в тысячи раз. И вы сейчас в этом убедитесь. Давайте разберем, что у нас здесь нарисовано. Это первый, второй, третий и четвертый уровень. Стоимость 0.05, 0.15, 0.45, 1.35. В совокупности это два эфира. На первый уровень мы можем пригласить только троих людей. На второй 9 людей. На третий 27. И на четвертый 81 человек. Мы можем привлечь. То есть это практически во всех смарт-контрактах. И как же здесь происходит заработок? К примеру, это вы стали на 4 уровня, приглашаете человека, который тоже активировал 4 уровня. За первый уровень вы получаете, да, оплата идет к вам. За второй уровень оплата идет Саше, Саша пригласил вас. За третий уровень оплата идет Лене, Лена пригласила Сашу, Саша пригласил вас. И за четвертый уровень оплата идет Оли. Оля пригласила Лену, Лена Сашу, Саша пригласил вас. Но это в качестве примера. да? Вы привлекли человека, он зашел на все уровни и вы заработали 0.05 эфира. Это примерно 2,5%. Согласитесь, это как минимум несправедливо. Вы проделали работу и получили Практически ничего. Соответственно, вот эта модель всех смарт-контрактов. Второго человека привлекаете. То же самое. Он активирует 4 пакета. А за первого вы получаете 0,05. И так выше, выше, выше. Что а, сделал Argos? Это сейчас я вам расскажу лишь первое а, дополнение, а, что сделал Argos. У, него, у компании есть 72 часа. У проекта да, есть 72 часа. Когда человек, к примеру, приходит к вам, вы рассказываете о проекте, показываете, человек заходит, видит маркетинг, видит действительно здесь круто, здесь есть пассивный доход, классный маркетинг, который круто работает. И он принимает решение зайти тоже на 4 уровня. И причем он принимает, он зарегистрировался в компанию, но где-то через неделю, через 2 принимает решение зайти на 4 уровня. Он до этого ничего не оплачивал. И как только он активирует первую площадку, самую первую, то есть, к примеру, вот здесь первая, да, если брать предварительный, это 0, третий уровень. Как только он активирует первую площадку, начинается отчет 72 часа. И как только в эти 72 часа, если в эти 72 часа человек делает оплату всех уровней, вы зарабатываете следующим образом. За первый уровень зарабатываете... Вы, да, оплата идет к вам. За второй уровень оплата идет к вам. За третий уровень оплата идет к вам. А вот за четвертый уровень оплата идет тоже к вам. И получается так, что за первых трех, видимо, мы только троих сюда можем поставить. Получается так, что за первых трех человек мы получаем 100%. 100% с первых трех человек. Я вам скажу, таких нету проектов, чтобы за первых трех вы забрали все деньги. Полностью все. Но и как бы и это еще не все. За следующих людей, которые оплачивают также в течение 72 часов. Мы видим, здесь только троих можем поставить, а здесь уже 9 да, человек. За следующих 6 человек мы зарабатываем 97,5%. То есть за, эти, за первых 3 100%, за следующих, последующих 6 человек 97,5%. То есть мы не получаем только 0,05 с человека. Но это копейки по сравнению а, с этой суммой, да, а, с 97,5%. Дальше, последующие люди, 18 человек, мы зарабатываем по 90% с каждого. По 90. Представляете, вы привлекаете человека, он активирует в течение 72 часов. За первого 100%, за последующих 6, 97,5%, за последующих 18 человек 90% вы забираете себе. Видели когда-нибудь такой маркетинг? Я думаю, вряд ли. И дальше, да, последующих уже после 27 человек, да, если сложить, за 50 человек мы уже получаем 67 и пять процентов. Я знаю, есть один маркетинг, и он, как бы все говорят, самый выгодный. Там идет 63 и 33 процента с человека. Здесь же, ну, видите, в самом худшем варианте это 67 и 5. Здесь уже выигрывает данный маркетинг. И, в принципе, вот это только преимущество, да, вот эти 72 часа Делаю так что этот маркетинг выигрывает конкурентов. Но, согласитесь, привлечь людей, там 81 человек, не так сложно. А что дальше? да? И вот здесь в тупик входили все смарт-контракты, потому что люди, ну, зачем им работать, привлекать, если все люди уходят вниз. Они там и так копейки зарабатывают, а здесь и вообще полностью люди всех отдавали. Соответственно, Argos что делает? Они вводят новое дополнение. Точнее, это дополнение было, но а, было это при старте, это дополнение. Его сейчас улучшили, это дополнение. И я вам расскажу, что это. Да? Это они вели квалификацию. Квалификация нам позволяет увеличить вот эту линию. Здесь уже не 3 человека поставить, а, к примеру, если мы на 4 площадки заходим, уже 81 человек поставить. И таким образом у нас еще меняются вот эти цифры. То есть у нас меняются... Еще увеличивается процент за счет того, что у нас увеличивается линия и увеличивается процент от людей, которые к нам приходят. То есть мы еще больше получаем. И сейчас я вам расскажу, как это работает. То есть разработчики Argos а сделали квалификацию. Как я говорил, квалификация она была, но ее сейчас изменили. Ее сделали выгоднее на 300%. То есть до этого здесь а, все зарабатывали хорошо, кто участвовал, а сейчас еще будет больше а, зарабатывать. Как устроена квалификация? Давайте разберем, к примеру, вы зашли не на 4 уровня, а скажем, на 2. На 2 уровня, да, вы зашли. Пригласили человека, который тоже ну, пригласили людей, которые тоже заходят на 2 уровня. И а, на третий уровень мы видим: мы можем поставить только троих людей. Я уже говорил да, об этом. На второй 9. Но как только мы встаем на второй, мы и в первый уровень можем поставить тоже а, 9 человек. То есть вот здесь прописаны у нас уровни. А, и как получается, после трех человек, которые встают на первый уровень, включается квалификация. Что это такое? Это получается, после трех мы одного отдаем вниз, делимся с партнерами. Да? То есть мы отдаем, помогаем своим партнерам. Кто-то умеет привлекать, кто-то не сильно умеет, кто-то учится. Да? Одного вниз, одного отдаем и ставим себе. То есть, к примеру, когда мы зашли на второй уровень, у нас здесь открылась квалификация один через один. И в первый уровень мы можем поставить уже 9 человек. Троих поставили, четвертого вниз, пятого себе в линию. Шестого вниз, седьмого себе в линию. И вот так дальше, дальше, дальше, пока мы не наберем а, 9 человек. Давайте а, разберем на примере, чтобы было понятней. Вернемся на наши уровни. А, мы помним, да, здесь мы можем поставить только троих. Вот черточки, да, черные. Это три человека. А, как мы зашли только на второй уровень, сюда мы уже можем тоже поставить 9 человек, так же, как и здесь. Соответственно, после того, как мы троих сюда поставили, четвертый человек встает вот под этого а пятый человек уже нам встает также в линию. Шестой человек отдаем тоже партнеру. Седьмой человек нам в линию. Восьмой отдаем партнеру. Девятый к нам в линию. Итак, пока мы здесь именно не наберем 9 человек. То есть сейчас у нас раз, два, три, 4, 5, шесть. Еще троих мы можем поставить сюда. Давайте продолжим. Что происходит дальше? Если мы заходим на 3 уровня, то здесь мы уже и в первый, и во второй уровень можем поставить 27 человек. Только здесь квалификация на втором уровне у нас еще уменьшается. Здесь у нас было одного отдаем, одного себе в линию ставим. А здесь после того, как мы встали на третий уровень, на втором уровне, После того, как мы пригласили 9 человек, да, 9 мы подряд их ставим, ни, ни с кем не делимся, ставим чисто под себя. После девятерых, 10 мы отдаем вниз, а 11 и 12 ставим себе в линию. 13 отдаем вниз, 14 и 15 -го ставим себе в линию. И так до тех пор, пока у нас здесь не будет 27 человек. Если мы не идем дальше, то есть на 4 уровень, то мы всех людей будем отдавать вниз и не будем зарабатывать. Соответственно, данная квалификация сделана для того, чтобы человек постоянно прокупал уровень ниже, тем самым уменьшая себе квалификацию. К примеру, видим, да, если мы на пятом уровне, здесь уже 1,3. Одного отдаем, троих себе в линию. Тем самым уменьшая себе квалификацию и увеличиваем себе линейку. То есть на четвертом уровне мы можем уже 81 человек ставить себе в третью, вторую и первую линию. И пятую. Да, Видите, когда мы переходим на пятую площадку, пятую площадку мы можем поставить тоже только троих человек в пятую линию. А вот уже в четвертую, третью, вторую, первую, 0.1, 0.2 и 0.3, это предварительный, мы уже можем поставить 160 человек. И вот здесь тоже квалификация да, прописана. Одного отдаем вниз, а троих уже себе в линию. То есть а, разработчики увеличили квалификацию, чтобы вы понимали, раньше было на первом уровне, к примеру, вот здесь, мы троих вниз отдавали, одного себе в линию. Троих вниз, одного себе в линию. А теперь здесь мы одного отдаем, одного в линию. А, уменьшили, да, то есть, чтобы человек еще больше зарабатывал. А теперь давайте разберем премиум и вип-маркетинг. Эти маркетинги колоссально отличаются от основного и предварительного. А отличие у них это опять же в увеличении дохода. Итак, смотрите. Здесь у нас прописаны уровни. Это пятый, ну прописан четвертый, мы его не трогаем. Чуть попозже поймете, зачем я его написал. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый уровень. Здесь количество людей и здесь количество тоже человек прописано и сейчас я вам покажу расскажу что это за цифры когда мы встаем на пятую площадку то есть это вы встали на пятую площадку на пятую площадку вы можете пригласить троих людей только три человека когда вы встаете на пятую площадку и самое интересное что, помните, я говорил, 72 часа нужно оплатить, чтобы люди стали именно за вами, да? чтобы ваши люди оплатили в течение 72 часов, и они станут именно к вам, не перелетят выше. Чем отличается как раз вот премиум-маркетинг? К примеру, вы привлекли человека, он у вас работает 3-4 месяца на основном маркетинге и принимает решение пойти за вами только там, Через 5 месяцев, да, скажем, грубо скажем так, тоже хочет купить себе пятую площадку. Но здесь уже кончились 72 часа, и по идее он должен улететь вверх. Но здесь он обратно встает к вам, неважно сколько времени прошло. Этот человек встает к вам, и неважно когда он перейдет на шестую, седьмую площадку, он всегда будет идти только за вами. Тот человек, который на самую первую площадку попал под вас, он всегда будет идти за вами в маркетинге премиум EV. То есть смотрите, вы оплатили 4.05, к вам приходит человек позже и 4.05 вы 100% забираете себе. Приходит у вас 3 человека, вы 300% забираете себе, неважно в какой момент они зарегистрировались. И самое интересное, когда вы приобретаете шестую площадку, в шестую вы можете поставить 9 человек. Шестая стоит 8,1 эфира. В шестую вы можете поставить 9 человек. А вот в пятую вы уже можете поставить вот эту цифру. 320 человек. В пятую площадку, если вы приобретаете шестую, то есть здесь 9, а уже здесь 320. И выше, во все площадки, то есть там четвертую, третью, вторую, первую и весь предварительный маркетинг, мы можем ставить уже 320 человек. То же самое и седьмым уровнем. Да? Когда мы приобретаем в себе седьмой уровень, на седьмой мы можем поставить 27 человек всего лишь, а на шестой уже 480 и на все уровни выше. Также и с восьмым, да, здесь 81 человек мы можем поставить, а на седьмой, шестой уже 960, и так выше. Только здесь квалификации нет вообще в пятом уровне, да, чтобы вы понимали. Все люди, которые, к примеру, вы встали на восьмой уровень, и все люди, которые к вам пришли на пятый уровень, вы будете 960 человек, получается, да, то есть вы ставите на восьмой, 960 человек может встать седьмой, шестой, пятый, четвертый, они все идут к вам. Вы не делитесь вообще здесь. То есть здесь квалификация 0. И это ну, очень круто. Представляете, какие суммы вы здесь можете зарабатывать. Ни один маркетинг такие деньги не дает. Ну и VIP тут совсем другие цифры. То есть вы уже здесь можете поставить 2880 человек в девятую линию. И во все последующие. Да? И когда заходите на десятую линию, на десятый уровень, вы уже можете сюда поставить 11520 человек. В принципе, во все уровни 11520 человек. Десятый уровень стоит 129,6 эфира. Большая сумма, не спорю. Но как только вы активируете десятый уровень, у вас квалификация практически ну в основном маркетики вся в ноль уходит можно сказать вы работаете на себя каждый человек которого приглашаете вы забираете сто процентов согласитесь таких маркетиков нету чтобы компания не зарабатывает вообще это все сделано для того чтобы новые партнеры зарабатывали большие суммы рассказывали естественно о компании потому что это выгодно всем и соответственно Сюда очень много присоединяется людей, потому что здесь действительно самый выгодный маркетинг. Итак, давайте еще раз глянем на квалификацию. И в принципе с помощью данной таблички можете сделать скриншот, уже смотреть выгоду. Чем мы ниже заходим, ниже уровень, я имею в виду, тем больше мы зарабатываем. У нас уменьшается квалификация и у нас увеличивается линейка до 11 520. Человек. Я думаю, вы убедились, что это действительно самый денежный маркетинг из всех, что, которые существовали. Но если вы мне покажете маркетинг, который лучше, на котором а, больше можно заработать с одинакового количества людей, я заплачу вам 1000 долларов. Все данные, чтобы попасть в этот проект, будут под этим видео. Спасибо вам всем за внимание и пока!